50 штатов страха, Флорида, Дестино. Данные видеокадры были получены активистами надзора за полицией округа Майами-Дейт, штат Флорида. Их подлинность не была подтверждена официальными источниками. Внимание, на видео запечатлено насилие и лишение человека жизни. Да, мы съездим, мы уже близко. В чем дело? Марана и Сопер не выходят на связь. Надо было нам ехать. Как скажешь? Ладно. Эй, вас. Идем. 78295. Код 6 по адресу Северная авеню. Они здесь. Вас. Васкис. Эй. Да. Я знаю это место. Да и... Дай мне самой разобраться. Это как понимать? Это семейное. Что это? Магия. Ой, да, ну тебя. Прошу разрешение войти, ты меня пугаешь. Ты знаешь того, пацана? Я встречала его двадцать лет назад. Как это двадцать лет назад? Фига. Я, yeah, yeah. Чего? Это чертова символика Пала. Какой нахрен Пала? Я не видела этого. С тех um, пор. С тех пор, как что? Сопер! Морена! Эй! черт. Какого? Заперто? Да. Черт. Знаю. Ладно. Что с окнами? Похоже на пуль. Почему они заколочены изнутри? Я думаю, это чтобы отсюда не выходили. Что за? Что? Эй, посмотри. Oh, no. Господи, ну и вонь! Эй, сейчас доложу. Сейчас. Диспетчер. Один три три. Диспетчер. Диспетчер. Это супер? Как же вонять? Супер. Морена, эй! Посмотри. Это не краска. Тогда что это за дерьмо? Я бы не трогала. Почему? Это символ. Он значит, что это их дом. Господи. Супер! Марена! Эй! Боже. Вот и коза. А это что? Какой-то ритуал? Что это за хрень? Знаешь? Подношение. Подношение кому? С древним богам. Тебе лучше не знать. Твою мать, господи! Что за черт? Срань, господня! Вас это младенец! Что за хрень? Уилки. Мне жаль. Жаль? Мои родные занимаются всяким... Вот, блин. Господи. Это же Марена. Диспетчер. 133. Диспетчер. Диспетчер. Ладно. Приступим. Уилки, не надо. Нет, еще чего. Давай.